Мне стоит узнавать сильнее. Это точно не любовь, это точно не любовь, это точно не любовь. Знание, любовь Губьте за бабл гам, знаешь, ты траблман. Не надо наказывать мне удержаться. Ты теперь моя мешает снег.